Кто -то. Добрый вечер, господин трах. К тебе. Добрый вечер. Не желаете застраховаться? Имущество, ценности. Да какие ценности? О чем вы говорите? Ваша жизнь. Кто же мне ценность? Вы знаете, сколько я получаю? Жизнь вашей жены. Не смешите меня. Ценность. Она домашняя хозяйка О, вы не знаете истинной ценности вашей жены домашней хозяйки Вот, расценки бытовых услуг Приобретение и доставка продуктов на дом 70 копеек в час Часа 4 ваша жена в очередях кукует? Кукует 2,80 на 4 84 рубля, как одна копейка Вреди-ка. Пеленки вижу, сохнут. Стало быть, ей эти двора. Есть. Часика пять с ребенком погулять надо? Надо. Учтите, 70 копеек в час это расценки бюро добрых услуг. Три с половиной в день множим, значит, 105 рублей в месяц. Пол вижу у вас, чистый, натертый. А сколько метров в квартире? 30. По 18 копеек за метр. Пять с в день. Уборку делаете по субботам, так? Да. Множим на четыре. Итак, отужинали. Ой, борщ украинский. В ресторане платят 86 копеек за порцию. Да еще на чай дают. На второе котлета фри со сложным гарниром... Надо полагать, рупять пять, как пить дать. На третью у вас, надеюсь, компот. Компот. Вычитаем стоимость продуктов. Аппетит вашей жены. Так, значит, завтрак съедаете сами. Угу. Обед делите с другом. Угу. А ужин хотите отдать врагу. У -у. Но я чувствую, врагов у вас нет. Итого. Только по перечисленным мной услугам Стоимость вашей жены в месяц 500 ре Это за целый год 6 6000... тысяч ре О, Машина Сокровище мое Ты что? Национальное Ты наше богатство Страхуйте на полную стоимость И от угона